Залива в регионе Канта столкнулись с другим странным явлением. В городе Ураясу прохожие стали свидетелями того, как целые куски асфальта начали подниматься, как будто бы где-то под землей пробудилось древнее божество. Из-под трещин асфальта и плитки вытекала темная жидкость, которая затопила дороги всего за несколько минут. Небывалая сила вытолкнула люки и разорвала канализационные трубы, а электрические столбы упали на землю. Это необычное явление, называется разжижение. Оно происходит тогда, когда из-за сильных вибраций частицы почвы под землей теряют связь друг с другом. Тогда да, земля, которая обычно остается твердой, становится жидкой. Регион Канта построили буквально на море еще в 17 веке. Вода из залива впиталась в почву, из-за чего она стала рыхлой и податливой, особенно во время землетрясения. Земля поднималась и утопала в воде, которая разлилась на несколько километров по городу, и его окрест этой стройки не поверили своим глазам, когда они обнаружили, что земля у них под ногами похожа на надувной батут. Она выглядела вполне обычно, сухая и рыхлая, но несмотря на это она дрожала и тряслась, как воздушный шарик, в который налили воду. В конце концов, этому странному, но очень привлекательному явлению нашли объяснение. Оказалось, что предыдущий владелец заполнил старый бассейн глиной, но не осушил грунтовые воды как следует. Земля была плотной и достаточно твердой, по крайней мере, пока ее не трогали. Рыхлая почва, смешанная с глиной, да еще и с высокой влажностью, легко поддалась тяжелым экскаваторам. Из-за их тяжести земля снова пришла в нестабильное состояние. Из-за вытеснения этой смеси глины и почвы частицы начали отталкиваться друг от друга и заполнились водой в процессе перенасыщения. Похожий эффект возникает, если смешать в бедре песок и морскую воду на пляже. Дело в том, что ил поглощает влагу и быстро принимает разжиженное состояние. Еще в 2018 году пользователь твиттера поделился видео, на котором лес в Вибеке как будто бы дышал, как спящий гигант. Это видео поразило людей по всему миру. Миллионы пользователей пытались найти логическое объяснение. Но может быть Годзилла не такая уж и выдумка? Канадские метеорологи успокоили всех и объяснили, что дышащая Земля явление не такое уж и невозможное, хотя и редкое. Эксперт по деревьям Марк Ван дер Вау рассказал, что это связано не только с тем, как природа поглощает кислород с помощью синтеза. В большей степени такая иллюзия связана с потрясающей силой самой природы. Это метеорологическое явление происходит, когда дует очень сильный ветер. Его мощные потоки пытаются повалить деревья, но их удерживают корни. В болотистой местности или после обильных ливней почва, которая окружает переплетенную сеть корней, может перенасытиться влагой, а потому она легко разрушается. Из-за этого почва становится рыхлой и деревья сильнее раскачиваются на ветру. Тогда-то и кажется, что мох у деревьев, как будто скип рядом с Рейнбоу-Бич в Квинсленде, это популярное туристическое место. Оно попало в новости в 2018 году. Тогда часть песчаного берега внезапно поглотила вода. Всего за день до этого на пляже отдыхало множество людей, которые наслаждались теплой погодой. Но ранним утром 24 сентября там появилась загадочная дыра. Прилив начал поглощать землю на берегу с пугающей скоростью. На видео этого необычного происшествия видно, как целые участки песка осыпаются в воду, а люди с изумлением наблюдают за этим. К тому моменту, как дыра достигла деревьев, ее ширина составила от 200 до 305 метров. Эксперты назвали это явление прибрежной оползень». Он происходит внезапно, когда после какого-то времени под землей эрозия достигает критической точки. Похожий случай произошел в том же месте в 2015 году. Огромная яма поглотила палатки, автомобиль и даже фургон, стоявший на побережье. Постоянные приливы ослабляли нижние слои почвы до тех пор, пока эрозия не вызвала серьезные разрушения. Очередной прилив просто разъел весь берег. Теперь посетителей просят держаться подальше от этого места. Этот случай доказывает, что никогда нельзя недооценивать силу природы. Номер 6. Воронки. Прибрежный оползень может напугать, но еще страшнее огромная воронка. Представьте, земля внезапно проваливается, затягивая за собой автомобили, людей и даже целое здание. Воронки могут появиться практически в любом месте и бывают самых разных размеров. В последнее время эти провалы появляются на земле все чаще. Участки карстового ландшафта состоят из растворимых пород, вроде известняка или гипса. Они подвержены провалам, которые происходят из заводной эрозии. Она выдалбливает землю, оставляя только разрушающийся слой земли. Жуткая воронка появляется, когда подземная дыра становится больше, чем слой, который его покрывает. Тогда земля внезапно падает в пустоту под ней. Воронка в 20 метров в ширину и 30 в глубину открылась в Гватемале 10 лет назад. Она поглотила трехэтажный завод и убила 15 человек. В этом случае были виноваты избыток грунтовых вод из-за урагана и протекшая канализация. Однако исследования показали, что все больше воронок появляется из-за человеческой деятельности, потому что из-за крупных строек дождевая вода собирается на неровном грунте. Самая большая на данный момент воронка называется Сяо Джай Тянкен, или Небесная Яма. Она находится в Китае, и ее ширина более 600 метров, а глубина 670 метров. Представьте, корыт миллионами кругов с бесплодной почвой. Их назвали волшебные круги. Каждый такой участок полностью лишен растительности, а его размер может достигать 6 метров. Сверху они выглядят так, будто огромные мотыльки съели землю. Долгое время никто не знал, откуда взялись эти круги. Но в ходе ожесточенных дебатов между экспертами появилось несколько теорий. Некоторые полагали, что круги появились из-за колоний термитов. Эти насекомые проделывают отверстия в земле, чтобы создать резервуар с водой на глубине полметра под землей. Но это не объясняло, почему круги расположены так правильно, как соты. Согласно другой теории, волшебные круги — это результат своего рода войны между растениями, которые создают тень и поддерживают воду на поверхности для своих соседей, но мешают другим растениям, которые с помощью длинных корней пытаются извлечь воду из почвы. Новое исследование Принстонского университета показало, что эти круги на самом деле появились и из-за термитов, и из-за растений. Большие круги появились из-за колоний термитов, а маленькие с растительностью вокруг – это результат борьбы за воду. В 2005 году трещина длиной в 56 километров образовалась в Эфиопии всего за пару дней. Она разорвала равнину и поразила ученых. В этом районе не было землетрясения, которое могло бы объяснить трещину. Ее внезапное появление было связано с извержением вулкана Дабаху. Похожим образом, хребты морского дна образуются из-за проникновения магмы в разлом. Но ученые не знали, что вулканические границы, а именно африканская и арабская плиты, которые встречаются в Эфиопии, могут так разломиться. Эта трещина считается ранним признаком зарождения нового океана, который поглотит Красное море в течение следующего миллиона лет. В 2011 году еще одна сейсмическая трещина на 110 метров и полтора метра глубиной появилась у ручья в Мичигане на антисейсмическом полуострове. Местные жители рассказали, что услышали громкий грохот. Зигзаг миномини буквально сдвинул лес. Он отделил деревья от их корней, потому что залежи известняка внезапно прорвались наружу, вытесняя верхний слой глины. Учитывая, что сейчас климат меняется, вполне вероятно, что такие аномалии будут происходить чаще. июня 2017 года охотники из деревни Сияха в Сибири сообщили, что услышали грохот, а затем увидели поток огня и дыма. Ученые, которые взялись за исследование, обнаружили огромный кратер, который только что появился у реки. Он был уникальным, но в июле такой же кратер появился в Тюменской области. Причина этих загадочных взрывающихся кратеров, скорее всего, кроется в тайне и вечной мерзлоты. Мертвые растения или звери, которые остались в ней, внезапно начали разлагаться и вырабатывать метан, который прорвался через землю. В Арктике становится все теплее, и вечная мерзлота тает быстрее, чем когда-либо прежде, из-за чего все, что в ней похоронено, выделяет горючие газы. Согласно новому исследованию, около сотни таких кратеров появилось на дне Арктического моря примерно 11 600 лет назад, когда ледяной покров отступил в освободив замороженный метан. Ученые, которые исследуют эти метановые дыры в сибирской тундре, считают, что таких кратеров скоро может появиться еще больше, потому что планета нагревается. Мне кажется, вероятность того, что Земля может внезапно взрываться, должна изменить наши вредные для экологии привычки, потому что забучие пески могут появиться почти везде, где в Земле содержится избыток воды. Это наиболее вероятно рядом с водоемом или болотом. Когда песок, глина или ил перенасыщаются водой и их тревожит каким-нибудь движением, уровень трения между соседними частицами уменьшается, и получается разжиженная почва, которая не может поддерживать вес. Поверхность кажется твердой или даже упругой, но даже под небольшим давлением земля может начать смещаться в разных направлениях в итоге поглотить тяжелые предметы так как человеческое тело менее есть свой участок но вряд ли вы встречали нечто подобное у себя на даче или на заднем дворе эти приятные травяные пузыри называются газонные волдыри они появляются, когда вода скапливается под травой, как правило, между пластиковым покрытием и самим дерном. Обычно это накопившиеся осадки или вода из прорвавшейся подземной трубы. Хотя в полярных регионах, например в Сибири, где на одном острове Белый зафиксировали 15 волдырей, они появляются из-за таяния, вечной мерзлоты и выброса метана. Иногда волдыри появляются рядом с домами, но чаще их видят на полях для гольфа. Например, в Канаде на таком поле появился пузырь высотой 45 сантиметров. Он появился из-за прорыва трубы под землей. По возможности, эти очень приятные подземные пузыри нужно осторожно осушить, чтобы не допустить размокания почвы. Но если в вашем районе нет длительных дождей или морозов, то маловероятно, что вы когда-нибудь увидите такие пузыри.